Говно волосатая, приходи. Давай, раз на он, он тебя, это, первым этот отправит в мир. Это там. Да, да, слушай, я туда хочу попасть. Ну надо. Ну как... как у меня сильно бесит. Как можно быть таким? М -м -м. Он или, или спит, а или Нормально, пешат? что мы по этому вирусу ходим? Чай пить. Ну, может, Дайте. Что со мной? Эти яброчко, дам. Дайте яблочко, да, а говоришь. Я? Я, что то сказал? А... Что -то послышалось. Адриан, ]ceksin. что с тобой? Адриан, <м recuperate> ты жопа не, Ты по... э... Так, люди это заразный блок. О, <dagen> же... же... да, Лу Лу Спасаем луко. Лу Лу Спасибо. Что с тобой? <х Active> что с тобой, Адриан? <ministry> <aux> Олег, больше ну, нету ну, яблок, ну, дай ему яблоко, ты? яблоко спасет, все. Я ограждаю. Адриан, кушай яблоки, Адриан, спасет тебя. Это, это новая зараза, инфекция. Адриан, кушай яблочки. Я пойду. Итроби, я, я тебе лекарство давал. Адам, эти света. яблочки я Адриану отдам. Да. Ух Адран... ты, ты вообще что ли? Покраснел. Ну, ты покраснел. А а ты покраснеешь. Мне Не, не маску. хватит все огородить. Я знаю, иди сюда, Я думаю, я тебе могу. Очень а, иди обороти. сюда. Ты где? Под, подожди. А -а -а. Сейчас, подожди секундочку. На. А -а -а. Через расстояние мне увеличат. Сейчас, стой. Клип, что, а, знаешь, что с этим сделать? Ой, спасибо. Адриан, да. ты что? За... Это что? Такое? Э. Иди Адриан, сюда. Адриан. Нет, вот ну, ты почему у меня красные глаза? Существа, давай, давай, давай, мне. Камни без владельца. Пол, ну, держи тебе. Ничего, хватит? ничего. О. Да все, стой. Хватит. Ну, у меня полвинты, у меня весь, весь мой мем вот все место Я с другой Сама... стороны показываю. Не... Да сторон... мне тоже. Да не ломается. Там был. А. Ну Да. Ой, спасибо. Что это защитные блоки. Я походу тоже по заразился этой... Да, ну что ты не заразился? Вот, Всё, да. здесь, здесь, стесь. У у Адриан, много. забери. Уга, у у у у много. Много. я стал уже немного... Говоря, Ограждайте. да, сяло же. Уга, да. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, я тихо, Адриан, я Что бы привел. Я такое видел, ну, когда зле. у людей красные глаза. Это очень... Да, плохо, как... слушай, я, конечно,.. Ну-ка, быстро дай мне это. Проверяю, не осталось ли у меня ничего. Я... Да. держи, Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я... Я не О, знаю. Жалко. Что с тобой Пойдем делать? Пойдем с тобой, я тебя посмотрю. Может, чем-то помочь смогу? Нет. Эти, Эти булки заражают что? меня. А, Адриан. Ты зародился? Вот Надо бабу Гарену позвать, она медикам на войне. была. Тихо. Половина моего глаза — это не я. Это Аид. Ты что это вон тот Аид? Да. Он следит за вами с помощью меня. Поэтому мне, не, мне нельзя с вами находиться. А, как минимум, потому что я не смогу использовать заклинание. Ладно. Надо кормить Адриану. Хитро Можно сказать эпоксистически. Стой! Наувидь у тебя половина головы. Не думай, что, что он возьмет под контроль мозг. Не подходи. Ой, я слушаю. заражу, мир. Эти фигни не вам пусть. не помогут. Адрианчик, кушай, кушай. Сейчас сломаю Кушай, кушай, да. Адрианчик. А, а да, где моя едем? Что вы делаете? Кушай Кушай ягодки. Кто мои ягодки украл? Тебя нужно святой Я сейчас всех отсюда гашу. Кто мои ягодки украл? Или Андреану отдавал? Я не Подождите, я сейчас его этот святой водой. Сейчас ещё. Надо его спиртом прижечь к если у него красно. Иди отсюда. Давай я прижгу. Это поможет. Давай я прижгу. Прижгай, давай, Элик, прижгай. А, что вы делаете? Fire blood, fire а, Адриан, неважно Не а а ты... Не он прыгнул, прям. Он по небу ходит. Все, это было вот ешь ягодки! Адриан, так, ешь ягодки. Я... Адриан, а... кушай. Обязательно. Адриан, сзади кушай. Кушай ягодки. -а -а. Твоя святая а вода против моего мира воды. смешная. Слушай, а Я завладею думаешь, полным телом Адриана. Ты не думаешь странно этот факт, что ты уже такой боб, такой всемогущий, но пытаешься контролировать через человека, значит есть то, что тебе противоречит. Значит слаб, слаб что-то вот со защиту получше. У меня нет ты слабых мест. Просто я нахожусь... места, Я сейчас нахожусь в подземном царстве. Из подземного царства я вас не слышу. Я слышу только с Олимпа. Ха Олимп перестраивают в адский Олимп. Не советую тебе долго радоваться. Адский Олимп скоро построится и тогда-то жить адские боги, все злые боги ми земли всей, всего галактики и Зевс. какой Зевс? Ой, спасибо, я, я, я, я так на Зевса похож, да? Спасибо. А. Освобождай моего друга. А. Что ты делаешь? Адрен, кушай ягодки! Адрен, кушай ягодки! Я тебе сейчас битой грею. А я, Адрен, кушай ягодки. Не подходите на эту заразу. я все сейчас... Вообще не подходите ко мне. Дистанцию. Дистанция полтора метра. Заразимся и заразимся. Дистанцию. Ты дебил. я делаю защиту лучше. надо. Что с тобой, Олег? Пошел отсюда. Ой, спасибо. Ты сам меня туда толкнул. Надо, придется делать защиту побольше, придется кормить Адриана. Пойдем, да не ты подходи дик. ко мне. Это самое Ой, мама, страшное. Лука. Не смей подходить. Да, Кыши отсюда. Я тебе сейчас биту заберу. Пошел отсюда. Да, да, что, что такое? Вышли, Ой, не подходить ведусь, ко, ко мне. Ты меня зла. Это заразный, Адриан, очень да, заразный. Да, Идем да, в мою уйди, лабораторию. Я... Вышли отсюда. Раз, два, Даю да ё мою, мою Мне лабораторию. Нужно Мне нужно за книгой. Не, не, не. Адриан! Чё тебе надо? Что с тобой? Ничего. Зачем ты маску жука напялил на себя? Она будет защищать меня некоторое время. Слушай, он пытается с тобой контролировать, но... Маска защитная, способ. поэтому ничего но... не будет. Блин, это очень грустно. Я тебе хотела кое-что предложить, но... Ладно. Пропусти меня, пожалуй. Я пойду в этот... В комнату спать пойду. Нет. Подожди. Ой, сейчас, подожди. Он... он тебя видит, контролирует. Не думаешь, Нет, он не что видит. Забудешься? На мне маска защитная. А! Ну, так я тебе хотела кое-что... Да сказать, ёкарный тебе. Да не мешайся мне! Так... Ладно. Ничего себе, ты прыгаешь, высоко. Это из-за маски. Так, мне а? нужно зайти в комнату. Кстати, с этой маской ты мне очень сильно кого-то напоминаешь, но я не могу понять кого. Так, лежат мне некоторые, сбережения, есть... мне некоторые сбережения. Я один сплав перепутал. Стой, не входи. Да я зайду. Так, маска. У меня в любом случае амулет. Масочка сюда. Ждем. Почему в косвении не, не горят вещи? Все, маска новая. Что, что за, маска? за маска? Такая же защитная. А, не думаешь, что а он просто, с таким же методом пытается в кого-то другого вселиться? М -м -м, мне без разницы. Самое главное, не может Я контролировать меня. Ты понимаешь это? Да, Ишка только будет в безопасности. Я попытаюсь... Еще раз связаться с этими дубицами. Я не знаю, мне их прям терпеть не хватает. Злости не хватает. На ягоды их забери. Нет, нет, нет, стой вдруг. Я их уже потрогала, в них вирус. Сожги. Да, я кита. не боюсь. Погоди, я еще раз попытаюсь связаться с этими богами Олимпа, неучами, которые не хотят помогать даже. Они другим. ничем нам не помогут.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 а же ты будешь пухи? Выйти из красной зоны, тебе кормить Адряна сказали. Нельзя проучу. Как аккуратно Подобить? ты там вырубил торговца? Ну, Надо подумать на него. Это, мне лучше, мне лучше. Надо покормить Адриана. Вы там лучше аккуратно обходите кушать? стороной. Ты... Значит, нельзя Выкинулся заходить я с этим. Я так... Меня не выходить сюда, я тебе сказала. Я ягодки кинула. Не, не входите. Я адриану. Обходите ну, а. стороной. Я буду делать еще лучше защиты. Нельзя так... даже здесь проходить, Короче, ты у у понимаешь? Короче, у меня про взгляния. Лука и Луко. Вот вы два братья. Вы практически тески. Возьмите и побегайте по... Ты что, Посмотрите, нигде нет еще... Пошуете. И можете зачистить свои дома, если хотите. вдруг. Нет, нет. Дай мне еще немножко. Эй, да, дай ты? мне. Иди, Иди сюда. Олег, да. скинь мне. Пусть мы тебе Ты чё тут уедет, с куцом? раз Держа. ты сюда зайдешь, ты будешь... Я тебе лично заражу, а ты, это... ты меня понял? Да нет, ему не давай Извиняюсь. ничего. Да я канаву я... запечу. А она тебе не заряжена, она... Мне кажется, надо ещё сильнее делать. Она уже близко. Нет, там стоят антизаряжительные. Честно, вряд ли, мне кажется, они надолго смогут сдержать. Он же может прийти просто сюда спуститься и уничтожить. Он не сможет уничтожить то, что создано. Нам тебя жалко, что созданной магии? Ты это хотел сказать? Создано хранителем. мне же это мистер Бака дал. надо его спасти это маска. Эта маска защищает его от таиля Дай я боюсь за... что кого-то вдруг а, опять кормить а другу отбор... вы... Вы можно ли как-то там аида призвали Не. тебе ягодки положить а? сюда не смейте входить здесь ну опасно у кого-то есть номер аида я ему позвоню вот у тебя будут ягодки ты можешь Может, я маску сниму и ты с ним поговоришь давай на те ягодки, чтобы мне было хорошо ждем ну так вот и типа пойдемте отсюда, дайте я заберите там... это да, домой хочу за... а что, что проходи вон там пройдешь а что у тебя а -а -а. с глазами Олег посмотри а -а -а. на меня посмотри на меня черные синие вы все красные. красные! Вы все красные. И да Лукашки тоже красные. -то, вы, вы все красными станете. Идите ну, красными. сюда, мои ну, рабы красные. мои. Ты, ты, нарко... ты что а тут? Типа... Ты тупой, взлетавший. Тут там весь город уже красный. Он красный. И ты я красные глаза вижу. у тебя У тебя я уже тоже сейчас красные. У тебя тоже Помоги. красные глаза становятся. Нам ну, конец, один я. Что мне? Лишь на... лишь ушные. Лишь... Аит, ушли, да. ушли. Наслади, прощай. Посмотри, а... теперь. А чё, чё происходит? А я вот специально я маску снял, чтобы как этот балт. Вдруг он что-то разузнает. Что болвану этому надо? Предлагаю ему язык заклеить. Мне кажется, вот этот балбес хочет подземной Он уже заразился, кажется. Я тоже так думаю. Олег, посмотри на меня. У Олега тоже красные глаза. Скоро у тебя он. У тебя зеркало посмотри. Дайте мне зеркало. Где у меня красные глаза? У тебя красные глаза. Вы все... И да у сейчас, сейчас тоже, я о, нет, не, я... И у Паши Скотта. Какие? Ну, боже. И у этой Гарен, гарен Черные. Да, гарен. да, да. Да, да не, чёр... Стали черными. Все. а ид вас захватывают. Нет, Мы Умрем. А, хотя хочу. Умрем. А, ты хочешь, а? чтобы тебя убили? Нет. Господи. Я с ним могу договориться, мы с ним, братки. А, да ты вообще, знаешь. Да, ⁇ -мо ⁇ с кем ты там договоришься. Вот Я чувствую, там кто-то ходит? Надо делать что-то. за балбес это делал? М -м -м. Да неужели? Да, так иди сюда. Ну типа, Ариан. Так. так, дальше в мой дом не входить. Закрытая территория. От вас. Закрой вирусов. А мне можно... Так, все. Так, есть какие-то идеи помимо того, что на тебя маска? Мистер Бак начал действовать, поэтому. Настало найти их, резали, забрать ее камень, шипец, мистер Баку свистнуть Он... и все. Он учуял камень тигра, учуял. Может, камень тигра учуял? Ну, сила тигра учуял... М -м -м -м -м -м. Его сила учуяла местонахождения остальных все у меня появились важные дела Срочные и на эти дела маску mm. не снимай снимешь маску я ее на самом деле напилю. да Факс. так у меня появились важные дела как ты слишком палены мне теперь нельзя быть тем кем я являюсь так придется мне скрываться теперь да ё у меня теперь нет, Мне теперь придётся скрываться. Семена, вот они, семена. Теперь придётся скрываться. Это тупая маска. Так, всё, теперь на мне новая маска. И никто не увидит мне надо именно вон туды потому что у меня все зря Так мне надо вон туды именно вот сюда именно здесь.